Добрый вечер. Вести Тулы продолжают эфир телеканала «Россия». Студия Олег Масальский в начале выпуска о его главных темах. Жители нескольких муниципалитетов Тульской области определились с выбором местных депутатов. Как распределились голоса и кто наблюдал за ходом голосования в Тульской области. По какой причине ряд многоэтажек в Туле остаются без тепла? Вот одно одеяло, вот пуховое, вот это вот третье еще вот. Чиновники говорят о нескольких домах, но мерзнут в них десятки семей. В свойственной им манере активисты одного из движений провели акцию в Узловой, и теперь в местной администрации знают о проблеме текущих крови в многоквартирных домах. Тему возрождения исторических садов и парков России обсуждают в эти дни в Ясной Поляне. Задач много, и будем их потихонечку решать. В такой работе нуждаются и Тульские музей-заповедники. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Избирательная комиссия Тульской области подвела итоги голосования на досрочных выборах депутатов в представительные органы власти муниципальных образований, проходивших накануне в единый день голосования. Абсолютное лидерство оказалось за представителями «Единой России». Ими были заняты единственный мандат в городе Ясногорске. Три в муниципальном образовании Горбачевская, девять в Липках и шестнадцать мандатов в Богородицке. КПРФ там же набрала два мандата и по одному «Справедливая Россия» и ЛДПР. Либерал-демократы также получили по одному представителю в Липках и Горбачевском. Средняя явка у нас составила 35,5. Целых... 35 сотых процента. В целом, если сравнивать ту и всю страну, мы можем говорить, что наши муниципальные выборы, они больше интерес вызвали избирателей, чем даже выборы губернаторов в целом в ряде территорий России. Наибольшее внимание общественности привлек избирательный процесс в городе Богородицке. Здесь был открыт восьмой по счету именной избирательный участок, посвященный графу Алексею Бобринскому, известному государственному деятелю времен Александра II. За процессом голосования здесь наблюдала делегация членов избирательной комиссии из Индии, которая в данный момент находится в нашей стране по программе обмена опытом. Мы первый раз встречаемся с такой практикой, чтобы избирательные участки называли в честь исторических персон. И так интересно оформляли. В целом мы отмечаем с хорошей стороны то, как здесь проходит удар. Девять домов в Туле остаются без тепла. Муниципальные котельные заработали без сбоев, подвели ведомственные. Тема продолжит наш специальный корреспондент Алексей Еремин. Алевтина Каракай за свои почти 80 лет такого начала отопительного сезона не помнит. В этом вековом доме по улице Кирова, 149, она проживает уже не первый десяток. Однако замерзать в своей квартире ей еще не приходилось. Узнать причину отсрочки подачи тепла пенсионерка не может уже несколько дней. На ее звонки в ЖЭУ никто не отвечает. Вот одно одеяло, вот пуховое. Вот какое пуховое, пуховое вот это вот самое теплое. и вот это вот третье еще вот сверху. На сегодняшний день из-за многочисленных порывов холодными батареи остаются и в других домах по улице Кирова, Некрасова и в ряде многоэтажек на Косой горе. Если в самом городе надежда на то, что все ремонтные работы будут завершены в кратчайшие сроки и тепло придет в дома Тулюков есть, то здесь на его окраинах, например, в Ханинском проезде, система даже не заполнена водой. А потому ожидать того, что батареи станут горячими, в ближайшее время просто не приходится. Не начинают отапливать, потому что говорят, что то трубы там гнилые, то там, договора нет, что, что Хотя мы все время оплачиваем. Непростую ситуацию, возникшую в мясного, обсуждали на традиционном оперативном совещании. Там отопление осуществляется от булерны, которая находится в собственности центра села. Сель электросеть-строй. Значит, сейчас с ТЭР-управлением и прокуратурой активно ведем работу к тому, чтобы тепло там было пущено. Значит, там хозяйка этого объединения ссылается на то, что не имеет технической возможности, но по нашим данным это не так. Пока же в городе продолжается работа по устранению порывов, и уже со вторника давление в системе теплоснабжения будет увеличено, чтобы удалить воздушные пробки и наконец-то дать туликам в полной мере почувствовать начало отопительного сезона. Алексей Геремин, Александр Семенов. Вести Тула. У Александровку вернулась вода. О проблеме жителей этой деревни в Алексинском районе мы рассказывали на прошлой неделе. Еще в конце сентября. Во время работ на трубопроводе повредили небольшой участок старых коммуникаций. С тех пор селяне пользовались так называемой временкой. Однако качество воды оставляло желать лучше воды, и жители опасались, что временный водопровод станет постоянным. В минувшие выходные ремонтные работы завершили, и сегодня люди получили чистую воду. Сделали новую трубу, и за врезку Иванов взял по 3 тысячи, 900, чтобы нам сделали в дом воду. Мы у него говорим, за что с нас? У нас в доме вода. Это если в новый врез, вот тут нету врезок, то правильно может платить. А мы это платим. За что? Сегодня в городе Возловая, около здания администрации, активисты молодежного движения «Все дома» устроили необычную акцию. Надев спасательные жилеты, маски и ласты, молодые люди пришли на прием к главе администрации, чтобы привлечь внимание к проблеме протекающих кровель. По словам активистов, к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов. Адрес Горняцкая дом тринадцать. Крыша делалась, но были использованы некачественные материалы. Из-за этого там сейчас просто невозможно жить жителями пятых этажей. Глава Узловской администрации пообещал активистам молодежного движения, что в течение этой недели совместно с жителями и управляющей компанией сможет найти выход из сложившейся ситуации. Депутаты турской областной думы обсудили возможности развития туризма в Заокском районе. На выездное заседание комитета по социальной политике в музее заповедник Поленова отправилась и наша съемочная группа. Увеличить посещаемость Заокского района с 400 тысяч туристов до 1 миллиона в год. Чтобы эти удивительные красоты места были еще более востребованы, парламентарии предложили ряд решений. Одно из них – создание единого туристического билета. Губернатор Вадим Сергеевич Гругев совсем недавно подписал стратегию развития туризма в Тульской области. Это позволит нам получить федеральное финансирование в рамках различного рода программ, но в перспективе и претендовать на создание ряда туристских кластеров на территории Тульской области. Вы видели ту проблему, которая существует, связанную с тем, что Заокский район, в частности, превращается в территорию застройки какими-то дачными поселками. Проблемы, обусловленные статусом природоохранной зоны, будут решаться. Важно сохранить богатую культурную составляющую этого заповедного уголка, но и благоприятную экологию. А для раскрутки местных брендов использовать все возможности, не пренебрегая элементарными. Например, установка дорожных указателей. Ну ладно, я облазила все, потому что мне это по, по, нужно по статусу. А вот вы едете. Вот вы знаете, что у нас направо какая церковь, что у нас налево, да никто не знает. Начиная, я думаю, с детского сада, со школы, студентов нужно организовывать экскурсии и проводить по тем достопримечательствам, которые есть в нашей Тульской области, потому что это история наших предков. Объединение музеев, создание национального парка, строительство гостиницы, подготовка персонала, ремонт дорог и развитие транспорта. В туризме, как подчеркнули участники заседания, мелочей нет. Светлана Ковалькова, Андрей Куничкин, Вести Тула. Мост на въезде в Тулу на границе с Киреевским районом начали ремонтировать. Ранее мы сообщали, что переправа, построена 15 лет назад из-за сильных дождей, стал разрушаться. Забили тревогу жители поселка Сергиевского Ленинского района, для которых эта дорога – единственный выезд на Тулу. Кроме того, под мостом ежедневно ходит школьный автобус. Отвалившиеся плиты уже собрали. Необходимо привезти 25 кубометров нового песка и сделать валик по краю дороги, чтобы предотвратить повторное расстояние. При благоприятных погодных условиях работы обещают выполнить в течение нескольких дней. Ясная Поляна в эти дни встречает гостей из разных регионов России и из-за рубежа. Участников первой международной научно-практической конференции по реставрации и восстановлению исторических парков и садов. О гостях, их идеях и планах Кира Черьевская. Национальная ассоциация возрождения исторических садов и парков в России была образована всего полгода назад. С подобной инициативы выступило руководство Музея усадьбы Ясная Поляна, и ее сразу же поддержали представители девяти крупных учреждений культуры. Такие ассоциации существуют во всех европейских государствах. Мы просто немножко уже догоняем европейское сообщество. Некоторые образцы реставрации современных парков они вызывают. Многочисленные споры, дискуссии. Наверное, нужно выработать некую позицию, э, позицию такую культурологическую в отношении этих парков и решить, как же нам все-таки поступать с этой живой э, живой структурой, как ее реставрировать. Открылась конференция интерактивными экскурсиями по паркам и музеям-усадьбам. Самое большое представительство в Национальной ассоциации у культурной столицы России Санкт-Петербурга – Павловский парк и сейчас является образцом для подражания. Перед нами внезапно открывается огромный лук с рощей посередине. И мы мысленно восклицаем. Вот. И на этом эмоциональном эффекте основано вот самое красивое место, которое придумал Пьетро Гонзага. Ясная поляна распростерлась на 400 гектарах земли. Территорию непосредственно усадьбы удалось сохранить, а вот обильные лесные луговые пространства нуждаются в реставрации. Моя мечта подправить дорожки, которые сейчас находятся вот на территории нашей усадьбы, и не только те, которые центральные нашей аллеи, но те, которые в наших парках, и в Клинах, и в Нижнем пруду. Хотелось бы, чтобы было покрытие, то, которое соответствовало бы эпохе Толстого. Задач много, и будем их потихонечку решать. И то, что мы объединились в ассоциацию, поможет нам всем объединиться опытом. От Тульской области в ассоциацию входит пока только Ясная поляна, но требования наличия исторического сада или парка соответствуют и Поленово, и Дворяниново, и Кульково поле, и Богородицкий дворец. Сотрудники этих музейных комплексов предлагают огромные усилия для поддержания ландшафта в первозданном виде. На Куликовом поле долгие годы трудятся над тем, чтобы возродить реликтовые участки ковыльных степей и редких сегодня для Тульской области растений. И за успешную работу в этом направлении музей-заповедник уже получил президентский грант. Так что свое весомое место в национальной ассоциации могут занять все заповедники нашего региона. Кира Чирьевска, Алексей Петрушин, Вести Тула. Ну последнее в городе Алексине скоро появится новый храм в честь покрова Пресвятой Богородицы. Закладка камня состоялась накануне. Молитвенное чинопоследование совершил епископ Белевский, э, епископ Белевский и Алексинский Серафим, который призвал всех жителей принять посильное участие в строительстве. Возведен храм будет в микрорайоне Соцгород, где проживают более 15 тысяч человек. Администрация города выделила участок для создания этого храма, который должен на перспективу стать центром духовной жизни этого самого крупного микрорайона Алексея. Значит, мы с вами действительно понимаем, что без Бога не до порога, без Бога мы не можем жить. Понимаем не только Понимают не только люди пожилые, но и люди молодые, которых и здесь много. Понимаем потому, что эту землю мы будем передавать своим детям, новым поколениям. У меня на этом все. А вас еще ждут новости спорта и прогноз погоды. Спасибо за внимание и всего вам доброго. Футболисты московского «Химика» вернулись на первую строчку турнира таблицы Первенства Черноземья». В матче 14-го тура подопечный Александра Золотарева выиграли 3-0 у команды «Госуниверситет Орел». Дважды отличился Роман Аркатов, а еще один гол на счету Валерии Михина. «Арсенал-2» в свою очередь поднялся сразу на три строчки вверх. Дублеры главной тульской команды выиграли 1-0 у «Курского авангарда-2» благодаря голу Константина Сашилина. В турнире таблицы «Арсенал-2» теперь пятый. Баскетболисты клуба «Тулучок» «Назот» открыли новый сезон в чемпионате Первой лиги домашними матчами против команды ризайн 2 Первый поединок «Тулики» провели явно ниже своих возможностей и уступили 47-59. Повторный матч сложился куда лучше. Наши баскетболисты добились победы с перевесом в 10 очков. 65-55. В Алексинском районе продолжается чемпионат ЦФО по боксу. По итогам первых трех дней турнира успешнее всего из туликов выступает Тарон Аганисян. Он выиграл два поединка и вышел в полуфинал, обеспечив себе как минимум бронзу. А вот Сергей Хремюк, Владимир Сардарян и Андрей Батриев борьбу за наградой уже завершили. Александр Конов, Андрей Куничкин, Вести Спорт. в нашем регионе плюс 4, завтра облачно, возможны осадки, днем 8 градусов тепла. Скорость юго-восточного ветра 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра тутного столба. Влажность воздуха 86%.